На фестиваль кино и ТВ «Таганайские музы» съедутся представители 14 стран. Через неделю в городе мастеров будет очень культурно и, как говорится, на высшем уровне информирует портал мегау.ру. И все это благодаря фестивалю кино и телевидения «Таганайские музы». Сообщается, что событие соберет работы авторов 14 стран. Фестиваль продлится 4 дня с 27 по 30 июня. Известно, что на суд жюри будет представлено больше двух сотен работ. Лауреатов выберут в нескольких номинациях. Это игровое кино, публицистика, развлекательные и познавательные программы, социальная реклама, видеоклип, творящее добро, анимация «Бог есть любовь». Помимо этого у конкурсантов будет возможность показать профессиональный класс, сняв фильм прямо на фестивале всего за сутки. Отмечается, что оценивать работу будут признанные мастера телевидения и кино. В жюри вошли режиссер постановщик детских и семейных телевизионных проектов каналов «Дисней» и «Карусель» Антон Михалев, актер театра и кино продюсер, кинорежиссер Александр Рабак, а также режиссер монтажа документального дома «Первое кино» Андрей Парыгин и журналист ведущий, режиссер режиссер-оператор-сценарист и актер Евгений Кривцов, известный своими программами и ток-шоу на Первом канале. Лучшие работы начинающих авторов ждут открытые показы, гости форума смогут побывать на творческих встречах с гуру телевидения и кино. Они свободны для посещения, как и церемония награждения и открытия.